Сегодня я хотел спросить у вас, задать вам прямой и конкретный вопрос. Для чего вам нужна свобода? Почему я это спрашиваю? Потому что в большинстве своем, в абсолютном большинстве, к сожалению, как я могу наблюдать, как я могу видеть, люди не знают, что такое свобода. На самом деле человек, он не задается этим вопросом. И довольно многие люди, у которых я спрашивал, что такое свобода, для них они говорили деньги. Деньги дают им свободу. Знаете, в таком случае мне становится ясно, почему преступники в форме, которые сейчас помогают диктаторскому режиму, почему они избивают своих сограждан, почему они так жестоко себя ведут и абсолютно легко. И непринужденно нарушают закон, который должны соблюдать. И помогают поддерживать вот данную диктаторскую систему. Преступную систему, нелегитимную систему, незаконную систему. Вот, напоминаю, наша власть преступна. И все, кто там находится, они уже давно нарушили закон. И неоднократно они совершают это ежедневно и во множестве раз. И их продолжают поддерживать те, кто должны отстаивать соблюдение закона. Понимаете? А суть, видимо, заключается в том, что им хорошо платят. Только в этом. Не нужно искать какую-то причину в плохом воспитании. Хотя это, конечно же, имеет место быть. Почему? Потому что э, дрессируют их с детства. Определенных людей их воспитывают. Непосредственно под конкретную власть, непосредственно под выполнение приказов. И единственный кнут, помимо силового на их воздействие, воздействия какими-то карательными методами, используются деньги. Их примируют, их хвалят, их обогащают в какой-то степени. То есть бумага идет взамен на верность, взамен на службу. Ну, верностью я, конечно, это бы не назвал, потому что сложно называть верностью то, что легко исчезает, если исчезают деньги. То есть это такой своеобразный эквивалент. Продажность? Да, наверное, я бы так сказал. Но вот именно то, что причина их осознания и восприятия свободы как сумма, как деньги, это и есть движущий момент, который из этих людей сделал твари. Из этих людей сделал аморальных псов, которые выполняют приказы режима и продолжают нарушать закон, думая, что их не коснется правосудия. Это невозможно. Они обязательно сядут на носками подсудимых, и тогда уже они будут надевать те маски лизоблюдства, те маски сожаления, те маски раскаяния, которые доступны их ущербному разуму, если это вообще можно назвать разумом, примитивному скажем так, мажичку. Так вот, свобода, лично в моем понимании, это реализация своего собственного потенциала. Да, одна из форм, которые позволяют это сделать, это деньги. Вторая форма, это, естественно, здоровье. Третья, это спокойствие вокруг нас. Четвертая, это фу, работа мозга. И пошло, и пошло, и поехало. То есть тут есть целый ряд составляющих, которые в последующем в общей массе своей формирует у меня понимание о том, что такое свобода. И я хотел бы у вас спросить, что такое свобода для вас, и если вы понимаете вообще, что это такое, если вы задумывались об этом, то для чего она нужна вам? Иногда в комментариях я слышу подобного рода высказывания, и мне интересно в совокупности, как она, что имеет место быть, и что для вас это представляет из себя. Извините за такой маленький каламбур, но все же. Вот. Остальное же общество, когда я наблюдаю за тем, как, предположим, народ выходит и отстаивает правоту свою, отстаивает свои права гражданские, отстаивает законность, соблюдение норм, соблюдение конституции, выходит на протесты, на митинги, и параллельно я вижу другую часть населения, которая поддерживает их, но не выходит. Ну, по своим каким-то причинам, видимо, это страх. Я согласен, я понимаю, это абсолютно логично, и страху подвержены все. Только тупорылое существо не будет испытывать страх, потому что оно тупорылое. Оно не понимает, к чему приводят те или иные действия, какого рода последствия в итоге они вызывают. И есть еще одна категория тех, кто... Вроде как и не поддерживает режим, да? Ну, преступный режим, имеется в виду преступную власть. Вроде бы как и поддерживает протестующих, но не выходит по другим соображениям. Не из-за страха, а из-за финансовой составляющей. Они настолько ущербны, они настолько унизительно выглядят, в глазах коллег, в глазах общества, вообще в глазах любого прогрессивного человека. Почему? Потому что готовы пахать, как раб, за тарелку супа. Ну, о, это понятно, это метафора, это образное выражение, не за тарелку супа, но, учитывая уровень зарплат, я думаю, у этого человека как раз получается в месяц, там, 30 или 31 день, это столько же мисок супа. Потому что зарплата, извините, в 200 даже в 300 долларов? Ну что это по нынешним меркам, когда ты отдаешь на проезд, на собойку, на коммунальные платежи, и в итоге что у тебя остается? И это при том, что мы допускаем неповреждаемость, сохранность одежды, гаджетов и многих других каких-то вещей, бытовых причиндал вокруг нас. Все то, чем мы пользуемся, что приходит в негодность. И это в любом случае надо ремонтировать, покупать, обновлять, там, зашивать, я не знаю, чтопать, красить, ремонтировать. Ну, поэтому, вот когда такой, такой человек ради миски супа с рабским мышлением э, продолжает покорно блюсти свою катругу, ну, наверное, это будет подходящее слово, вот это мне непонятно. Хотя, данный человек, он является прямым представителем как раз того существа, о котором я говорю. Зачем тебе свобода, если ты не знаешь, что это такое? Если ты от рождения, если ты... Ну, от рождения, конечно же, мы другие, но я так говорю, потому что именно в детстве, именно в юности нам закладываются какие-то азы восприятия реальности вокруг нас. И в итоге получается так, что человек, сам того не осознавая, он заставляет себя быть рабом. Он убеждает себя быть рабом, и он проживает так всю жизнь. Но это не жизнь, это существование, мы же понимаем. Я использую привычные нам слова для того, чтобы была понятна картина той реальности, которую воспринимаю я. И это трагично, это удручающе, потому что вокруг нас, на самом деле, если присмотреться, очень много таких людей, ну даже не людей, существ, рабов, наверное, так можно сказать. Причем это без поправки на то, что я как бы хотел бы там оскорбить, типа, этих существ. Нет. Констатация факта. Знаете, я говорил вам о том, что честность изменит этот мир. И также я говорил о том, что надо учиться называть вещи своими именами. До тех пор, вот почему я презираю политиков, считаю их всех лизоблюдами, мерзавцами, подонками, преступниками, лжецами, лицемерами. Почему? Потому что вот как раз они и лицемерят. Я называю вещи своими именами. Они настолько завуалированно используют Термины, словосочетания, дабы ты не понимал вообще, что происходит, и они простые вещи превращаются в какую-то чушню. И в последнее время я вижу, как взрыв называется хлопком, там вспышкой, там еще чем-то. Ну, то есть, понимаете, да? Подменяются понятия. Для чего? Для того, чтобы не создавать негативную картинку, чтобы иллюзорно представить обществу, дабы все у нас в порядке, дабы у нас стабильность, и мы... Стабильно сидим в болоте и продолжаем тонуть, она нас засасывает и никуда мы не движемся, но зато стабильное и мирное небо над головой, понимаете? Вот, поэтому я презираю всех этих мудаков, ублюдков, уродов. Они сидят у власти, они грабят нас и всячески хотят превратить нас в рабов. Часть населения поддалась и им удалась их э, провокационная схема, их Геноцид, я это называю геноцид, уничтожение общества. Знаете, у меня еще мысль такая была по поводу карантина. Почему вдруг резко мы стали видеть огромное количество картинок трупов в больницах, да, нехватки коек, люди лежат в коридорах, скорой помощи не справляются, медиков не хватает, многое другое. То есть прям вот резко ситуация превратилась во что-то страшное. С одной стороны, я приписываю... Ну, понятно, я сейчас не хочу весь этот заговор тут рассусоливать, растягивать. Я уже много говорил о данной эпидемии, что считаю ее фикцией. Это всего лишь сезонный грипп ОРВИ. Может быть, это одна из его новых форм, более, скажем так, прогрессивных, более пагубных для нас. Это возможно, вполне. Возможно, смертность выше. Да, возможно. Чем я хотел оправдать это? То есть, какие причины я вижу, почему так происходит. Ну, во-первых, ребят, давайте говорить так. Блогинг вообще стал популярен, и сейчас любая новость, она просто разлетается. Если бросить кость собаки, то тут получается так, что информационное поле просто загажено. Просто загажено определенного рода темами. Во-первых, мы получили информационный поток. Того, чего, в принципе, не было так масштабно до этого. И мы увидели всю эту черноту, и она вам показалась, ух ты, блин. Даже несмотря на то, что это может происходить каждый год, примерно вот в таком же количестве, мы увидели прям кошмар, мы увидели прям катастрофу. Далее, почему трубы, почему нехватка мест, почему не справляются медики и все остальное. А что проходило в последнее время в той же Российской Федерации? Сокращение больничных мест, сокращение больниц, сокращение э, докторских вакансий и всего остального. Разве вы этого не заметили, что за последние годы было уничтожено куча больниц, было уничтожено куча отделений, скорой помощи, сокращены медики и многое-многое другое? И, следовательно, если стало меньше больниц, значит стало меньше кои. Значит, то же количество, которое, предположим, в прошлом, в позапрошлом году, оно было незаметно, потому что мест для них хватало, и мест в моргах, извините, для трупов хватало, то теперь, когда не хватает самих больниц, моргов, медиков и всех остальных, естественно, в тех больницах, которые остались, они будут лежать на коридорах. Это логично, это логично. Ну, добавим к этому то, что наша еда, она вообще превратилась в таблицу Менделеева. Вы посмотрите на любую обертку, и с каждым годом мы вот этого не замечаем, но мы иммунную систему свою уничтожаем. Опять же, как часто вы питаетесь свежими фруктами, овощами, Зеленью, рыбными морепродуктами. Вы это себе позволяете? Нет. Большинство населения сидит на черте чем. Молодежь вся на фастфуде. Более того, она еще и ведет неподвижный образ жизни. Сидение за компьютером, постоянная морда вот это в гаджетах. И э, сейчас эти все квадроциклы, э, моноциклы, двуциклы, там, я не знаю, электросамокаты и прочее. Мы перестали двигаться. Мы реально перестали двигаться. Много ли людей сейчас ходит, гуляет пешком по 5 километров каждый день, как минимум? Нет, вряд ли. Много ли людей сейчас, кто питается нормально, у кого рацион, в рационе присутствует нужное количество витаминов, там, аминокислот и прочие полезные штуки? Много? Нет, только состоятельные люди. Много ли вообще вокруг нас состоятельных людей? Нет, всего ну, максимум пару процентов. Так что... Как бы, нехватка больниц сокращения, сокращение рациона питания, ухудшение, ухудшение экологии вокруг, отсутствие подвижности. И опять же, старение поколения. Почему мы не учитываем то, что у нас не было никаких бибибумов, у нас рождаемость сокращается, следовательно, стариков больше, следовательно, мы наблюдаем, они старше становятся. Вот, наверное, мы и видим такой момент. И... Опять же, возвращаясь к первоначальной теме, все это почему? Потому что люди не называют вещи своими именами. Люди нечестны по отношению к другим людям. Нет объективности в изучении, рассмотрении и освещении какой-то информации. Она есть местами чуть-чуть, но ее давят, ее уничтожают. Власть, вся помощь и все действия от власти, карантин, самоизоляция, маски, перчатки – это все вредительство, это геноцид, это уничтожение. Это не приносит совершенно никакой пользы. Все эти карантины, все это чушь полная, абсолютная чушь. Если действовать разумно, вон спросите его академикам, задайте вопросы. Я уже слышал пару лекций, пару пару короче, пару выступлений, и академики рассказывали о том, как реально бороться с этой болезнью, что она из себя представляет. И, Вообще, как правильно поступать? Ну что, и президент сидел на встрече, и что думаете, он сделал так, как рекомендовал академик? Нет, он так не сделал, потому что преступник, лжец, лицемер, обманщик и вообще. Так что, давайте учиться быть честными, давайте учиться называть вещи своими именами, давайте для себя открывать что-то новое, познавать свою реальность, давайте понимать то, что мы хотим, то есть отдавать отчет тому, что мы хотим, почему мы пользуемся тем, что нам навязало общество, стадо, толпа, шаблоны поведения. Почему мы не э, приобретаем то, что нам нужно, а приобретаем именно то, что мы увидели в рекламе? Почему мы вот живем так, как выгодно кому-то? На днях сниму ролик о гаджетах о новых, о старых и о технике. В чем разница между техникой будущего и техникой э, прошлого? То есть, к чему мы на самом деле катимся? Катимся, ну такой провести маленький анализ, дабы это было хоть чуть-чуть понятно. Хорошо, в общем, если вы хотите чего-то, если вы хотите свободы, богатства, равенства или, не знаю, еще что-то там, любви, то для начала, наверное, вы должны понять смысл тех слов, которые произносите. И для себя, самому себе дать ответ, дать отчет, вам это нужно или нет, что это такое. А иначе в итоге действительно получится так, что... Мы все кричим «свобода, свободы, но при этом мы даже не знаем, что это такое. Вот и резонный вопрос. Для чего вам нужна свобода, если вы даже не знаете, что это такое? Всего доброго, берегите себя.